Marvel, как? Как ты это делаешь? Объясни. Эй, hey, чуваки, здорово! С вами Вася, и это рубрика «Сериальщик». Долгое время я не обращала внимания на вселенную супергероев с Халком, черной водовой с окалиным глазом. Но случилось так, что мультфильм Человек-паук через вселенные» вдохнул в мою жизнь. И тут я подумала: а ведь Человек-паук мой любимый супергерой. И я решила понастальгировать. Когда я впервые включила Человека-паука с Тоби Магуайром, мне до мурашек пробрал момент на ринге. Это же та самая игра, в которую рубился Ясик. Включила вторую и порадовалась появлению Дэвинпорта из-подопытных Клевый костюм. В целом фильм не зашел. Лучше первого, но впечатление испортила сцена в больнице. Кто-нибудь пилить умеет. И ужасный крик Мэри Джейн. А враг в отражении запомнился сценой с Джей Джоном Джеймисоном где нужен фотограф эй детка подрабатываешь зачем мне работать я маленькая ладно продай фотоаппарат за 100 баксов Как 100 баксов ладно негодяйка мелкая давай что за с пленкой дороже но все-таки человек-паук в роли Эндрю мой любимый. Первый фильм я, наверное, раз сто пересматривала не меньше. Там так много классных сцен, например, в поезде. Сцена со Стеном Ли. А потом я как-то случайно узнала, что оказывается есть второй фильм. Но, наверное, он слишком грустный для пересмотра. И вообще Электро, он какой-то странный в этом исполнении, не находите? Хронологически смотря фильмы Марвел, я естественно наткнулась на третью версию Паучка. Тома Холланда. И он довольно-таки неплох в этой роли. Не гарствовал, конечно, но неплох. Фильмы интересные, особенно если ты в теме. Наверное, для меня вдали от дома самый цепляющий. Недаром я ж посмотрела его раз в 10. И тут вышла, наконец, третья часть. Я ее, конечно, не так сильно ждала, как сиквел Венома, но ждала. И он реально крут. Но естественно, там же все актеры, сыгравшие Человека-паука плюс злодеи. Вот-то, кстати, такой милашка, оказывается. Может, я этого раньше не замечала, или так на него повлияло перемещение в другую вселенную? Да и Электро похорошил. Стал больше на этот комиксный вариант походить. А вот зеленый гоблин хорошо, что мне эта шикарная актерская игра не снится в кошмарах. Кстати, Флеша покрасили он такой красавчик стал. И стал напоминать Лайта из фильма Netflix: Чуваки, как же я орала на сцене с появлением Эндрю. Да ведь сал орал! Портал, кстати, открыл нет! Продолжение этой ветки я жду больше всего. Прикиньте, приходит к нему такой Стивен и говорит «Ты волшебник, Гарри». А вот про Мишель могу сказать то, что она неплохо кидается в людей хлебом. Интересно, в кафешке она это проворачивает с клиентами? «Ты не дал мне чай!» «Но у меня нету!» Все так говорите!» Но хотя бы бананами, как Мэй в своего бойфренда не целятся. Кстати, мы Мэй, мое почтение. Всегда будем помнить эту красотку. Реально сильный момент. В разных вселенных Мэй разная. И вопуля Акробат. И домохозяйка, и спортсменка, но неизменно одно. Она искренне любит Питера, и так же, как и Бен, верит, что чем больше сил, тем больше ответственности. Чего, конечно, не скажешь про безалаберное поведение Эдди Брока. Однозначно говорю, это мой любимый антигерой. Я говорю это именно про фильмы с Томом Харди. Комедия с кровожадным Веновым, разве не этого вы ждали всю свою жизнь? Правда, жалко, что во второй части так быстро расстались с харизматичным карнажем. Да и крик ничего было. Люблю жутких психопатов. Итак, да, куда делась фишка из первой части с глазами? Призней есть, кстати, одна реально жутко рисованная сцена. Она напомнила мне о фильме Жизнь заду наперед, в котором также снимался Том Харди. И тот фильм очень тяжелый на самом деле. А кстати, там и Бенедикт Камбербеч снимается. Да, сейчас мне уже трудно кого-то другого представить в роли доктора Стренджа. Да и Ванду тоже. Интересно, что же все-таки ждет нас в мультивселенной Безумие? Потому что, судя по трейлеру, есть некий намек на четвертый эпизод мультсериала Что если? Да, вы вот представьте, жила и спокойно и не думала, что скоро выйдет Морвелс и вторая часть человека-паука через вселенные. Не думала, как дальше в новой Вселенной будет тусить кусочек венома, как Питер снова расскажет друзьям, что он Человек-паук. Насколько прокачались силы Алые ведьмы, что даже Пеня пришел к ней за помощью? Да, сейчас свою жизнь я уже без Марвел не представляю. Вот так и выгоняют людей растраты на киношку, на интернет, на мерч, на еду. Что-то я проголодалась. Пойду-ка поем, людишек. Ну, я хотела сказать нормальной еды. Нормальной еды. Маки, например.